Друзья, всем привет, это Любомир Борода, это мой канал, и сегодня мы с вами рассмотрим, как сделать вот такое плетение. Даже, наверное, не плетение, а как в плетении змейка косичка все время забываю, как это называется, делать вот такие вот вставки из другого паракорда. Я не думаю, что это будет такая актуальная тема, но судя по вопросам по комментариям, которые вы мне задаете, у меня где-то они лежат, вот такие вот браслетики. В каком-то из роликов, как сплести ланьярд вроде. И там как раз идут комментарии. А расскажите, пожалуйста, как вы вот это вот дело вставляете. Так, заправляем паракорд. Крепим его на фастексы. И начинаем плести обычную змейку, косичку. Все время буду, как они называются. Собственно, как плести вы знаете. Да? Делим два отрезка пополам грубо говоря. Находим середину. И начинаем этот закидывать сюда, в середину отрез подтягивать потом брать второй и закидывать также в середину но поверх того который мы уже положили таким образом и подтягивать к началу потом опять с этой стороны заходить вниз в середину то есть и с этой стороны также в середину но еще и накинуть на тот который только что мы прошли опять же подтянуть чуть-чуть вперед и дальше поехали взлетется очень легко Так, теперь пришло время вставить сюда фрагмент красного паракорда. Что мы делаем? Мы завершаем на время наше плетение, чтобы выглядело это вот таким образом. Берем отрезочек. Отрезки могут быть разные в зависимости от того, сколько вы сюда вставляете. Если вам надо вставить одну или две полоски, то там вообще достаточно, наверное, там сантиметров 15. Ну, чтобы было удобно. Я, в общем, взял вот такой вот отрезочек небольшой красного паракорда и смотрите что мы делаем то есть вот эти у нас стоят вот таким образом видно да мы берем отрезок нашего паракорда и вставляем его снизу вот таким образом вот так чтобы подхватить так сказать вот это наше плетение вот эту структуру вот мы его положили и сразу проходим точно так же как мы делали черным с этой стороны а потом с этой стороны и продолжаем я даже взял немножко больше отрез можно было брать меньше также и здесь я немножко погорячился сделал там метр шестьдесят можно было брать метр сорок этого было бы достаточно вот. но давно не плел а раньше когда я делал такие браслеты они э, у меня их заказывали для бразильского джиу-джитсу, там идет градация по поясам и соответственно у них есть такие вставочки, ну и соответственно я там себе высчитывал, сколько мне под размер надо отрезать первый хвост паракорда, сколько надо на вставочку и сколько надо на окончательную часть, вот, ну это все можно рассчитать, сейчас я вам просто показываю само, сам метод плетения, чтобы вы понимали, все, здесь мы сделали красным. теперь нам надо продолжить черный, я сейчас взял опять метровый кусочек, чтобы мне хватило, но ну, я думаю останется вот, в конце ролика мы подобьем сколько у нас устрачено паракорда и ставим точно так же, как и подставляли красный, вот, поставили сюда, прошли с одной стороны и таким же образом аккуратненько прошли с другой стороны, кому что-то чуть-чуть непонятно, вы обязательно ставьте на паузу, в принципе тут ну, видно как это делается, вот, и сразу едем дальше. уже доводим его просто наше плетение до конца. Вот, соответственно, если, например, ну бывают разные же виды плетения. Мы сейчас, то есть, разные цветовые вставки. Вот, мы сейчас вставили просто один кусочек, да, из четырех стежков. А можно их э, чередовать, ставить а дальше еще, например, один, еще. Вот, просто таким таким же точно образом, как я показал, нарезаете отрезочки и один под другой, вот таким вот образом, как мы сейчас делали, вот таким вот, еще раз покажу, вот так вот подставляете разных цветов и проплетаете. Сейчас мы доплетем до конца, я покажу, что делать дальше. ха Теперь снимаем наш браслет. Вот смотрите, здесь я сделал косяк, не разобрался с фастексами, у меня получилось э, две части, которые застегиваются, но опять же мы сейчас прили браслет не для того, чтобы у нас был браслет, а для того, чтобы показать само, само плетение, как оно делается. Вот. Собственно, выворачивая на наизнанку, именно в местах соединения мы видим вот такие вот штуки. Вот когда у вас, получается, посередине идет полоса из двух сторон, добавленный кусок, и с этой стороны также. Значит, вы все сделали правильно. Их очень удобно обрезать и обжигать. Сейчас я вам тоже это дело покажу. Это мне смс-ки так приходят, не пугайтесь. Вот мы ее оплавили. И прижали чем-нибудь сейчас берем второй кусочек также оплавляем его на твердую поверхность и прижимаем вот получается у нас вот так сразу я всем понадобился да и мессенджер, фейсбук и вайбер, и эсэмэски, вот, собственно так и так, и здесь делаем то же самое, обрезаем, и оплавляем, картинка на видео, наверное, не очень Прикольно видно вот эти вот, как я стою. Но такое у меня тут место для съемки, что мне приходится все делать стоя, а не сидя. И поэтому не совсем комфортно. Но главное, чтобы вы видели, как оно происходит. Собственно, вот, пожалуйста, наше соединение. Это самое главное что надо было показать в этом ролике. Фастексы, застежки и прочие дела у вас могут быть совершенно разными, длина браслета разная, то есть задача у нас стояла показать вам соединение. До новых встреч, если есть какие-то вопросы, пишите, будем рассматривать. С вами был Любомир Борода.